с вами Лими и я сегодня хочу поздравить девочек всех с 8 марта да да да да и сегодня мы поиграем в женские игры но так мне кажется что мы поиграем в одну игру так как э, я ее почему-то пройти не могу никак все кто смотрит мои стримы тот знает что я в нее уже играла и много раз пыталась проходить но так и не прошло да Итак, все, поехали Я уже забыла, как управлять Как то печально Пули, пули, пули, где мои пули? Что-то в прошлый раз я играла как профит А сейчас я, не знаю, я как... Вообще, как будто в первый раз в жизни в игру играю. Ой. Ну, что это? Что это? Давай, возьмись. Да, хавчик обязательно, да, обязательно набрать, Погулять же. 8 марта, как-никак. Как Давайте. Давайте сразу. А, это дверь открыл, блин. Я думала, что. Нет, ну так не интересно. Иди сюда. сюда. Что-то чувака свернула. Что Ой, ну, Ой, ну только не плачь. ладно. Подумаешь, ну подумаешь, тебе девушка убила. Ну, ч то Игры, гребать как все тормозит. Куда я бегу? Что я делаю? Ленин, Гитлер, Капут. Беги ты уже. Нет, давай, давай. Уйди ты отсюда! И ты иди! Они сквозь текстуры... Э, текстуры не проходят Ой, не, не, не, не, не. Туда еще рано. Да ⁇ -мо ⁇ Блин, он меня пугает. Ой, не-не-не-не-не-не, зачем я это сделала? Зачем? Я даже взять не могу. Куда? Где? Кто стреляет? Я уже забыл, как стрелять. Ой, привет. Нет-нет-нет-нет! Знаете, мне кажется, я сейчас сдохну. Просто потому что я не могу... Что там написано? Это да, тихо ты. Кто где-то... Как я в квеста буду играть, если я с этой игрой не справляюсь? Привет. Ты мне ничего не сделаешь? Ой, много. Да, давай, давай. <свист> <О>! Тихо. <свист> я банку взять не могу. А вот, все. <свист> тихо, тихо. Так, ладно, все, пойдем. О. Я не знаю, что здесь лучше, я не разбираюсь в этом. Ой, привет! И тебя я не заметил. У меня какой-то золотой пистолет или дробовик или что Ой, это я не знаю. Ой, привет! Да возьми, ты. ты! Он <смех> <смех> лежит что ли мне? А нет. Я его взять могу? Серьезно, я его взять могу? Зачем он мне? Наркомания. Все, я накурилась. Мне будет сложнее играть, да? Да ду ду. Я укуренная. У еще в ухо орут. Хе, волосы, в рот попали. Когда это мое куренное состояние пройдет уже. Доелки елки. Я, я чую лаги. Я там пока пистолет заряжу, меня уже зарежут. Сейчас Слагать все будет, готово, готово, готово. Вот уже идет кто-то. Я пройти не могу. Дайте мне пройти. Куда идти? по мне палит да да да да да что я так промахиваюсь? кто бежать вообще? Ширек? Это ты? И все сначала Что? Что? Я не знаю, что тут происходит Вот серьезно как ускоряться? Так, ну попробую три раза пройти эту игру. Три раза. Вот, уже второй сейчас. И вот последний, если я не пройду, то я все-таки закончу. А -а -а -а. Это знаете мои мысли на ИГ? кто мне там в дорогу пригружает? Да уйди ты! Серьезно, я пройти не могу. Меня сейчас бахнут. А -а -а -а. Вы не можете чувствовать мои лаги. Ага, все, вот это вот я помню. Там, там пройти надо. Что-то все утихло. Ай, ладно, пошли, okay? пошли все. Я пошла. Все, пока. А давайте теперь в этот коридор. Чё это там-то? Хотя мне кажется, там больше будет гораздо противников. Ну, да, да, да, как предполагалось. А чё ж так лагает-то всё? Куда идти? Ну вот мы и поиграли в игру под названием 420, это было и ссылочку я оставлю в описании А, -а, -а нет, еще. Ха -ха, нет еще один раз Последний Последний И, и все, в общем-то Я только загрузилась, у меня уже тормозит Привет Вот если бы здесь было меньше мемчиков, то, может быть, нормально бы поиграть. У меня глаз дёргается, я птулку взять не могу Это какая-то назойливая. Какая назойливая реклама и Иллюминатов вместе с этой голой. Я даже не пробовала, или это не пола вообще да да ты это было тупо Я повернуться не могу Шрек Да уйди Иди отсюда! Иди отсюда! Я немного не дошла! Ну ладно, вот это вот точно, вот последний раз, вот точно, потому что я не могу уже просто. Это жестко. На глаза слезятся. На глаза слезятся. Зачем-то? Я не знаю. А давайте попробуем с одного удара. Может быть, больше мемчиков будет выскакивать? На <с> Я столько сожрала и пошла И нормально Неудивительно, что я так медленно бегаю <с> Ага Угу Уберись! Ага, все, вот идеально Простите, конечно, но я не пойду в ту сторону Там слишком затормознуто а -а -а -а. Уйди от меня! баночка пойдемте в укуренное состояние или ну ладно пойдем чего нам рисковать то а тут учитывается сколько я здесь нахожусь или по моему мне уже по барабану А может у меня хп просто увеличится за счет этого? Привет У меня такой злой смех Да, вот на чем мы остановились А! вот эти газировки, их можно взрывать, чтобы все взорвалось Я вообще ничего не вижу. Куда я иду? Что мне надо? Уберись! А, -а, -а, -а! Текстурки вмешают! Так, тихо! Тихо! А -а -а -а -а! У меня хупе еще уменьшается! Кто меня бьет почему я, взять? почему я взять не могу ничего ой привет Я все-таки Шрека хочу убить. Или он мне помощник. 11 хп. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, в общем, смысл в игры, вы поняли? 420D. Полнейшая наркомания. Ой, 420. Blaze it. Вот. Так. Вот. Я не знаю, в каком состоянии надо играть в эту игру, чтобы выиграть. Но у меня друг прошел ее. Как? О, с вами была Леми Фокс. Уда... Ой, удачно провести 8 жаля, и я уже заикаться стала от этой игры. В общем, все. Всем пока, всем удачи.